Здравствуйте, с вами Макарова Екатерина, это молодежный проект «Завтра будет суббота». Катя, а почему недели не было выпуска из БС? Я, кстати, тоже у вас хотела спросить, ничего это не было-то. Катя, а как ты относишься к стендапу? Банал. Нормально. А в стиле стендапа это чё? знала, что в стиле проходит фестиваль стендап? Да. Как? Он не проходит. у нас? Он проходит в Москве. А, -а, а расскажите мне, правда, почему недели не было этого выпуска? Кто-нибудь из твоих друзей участвовал в стендапе, который проводится в городе Ставрополь? Не буду я говорить этого мальчика. Да, Денис Гоголь. Ты бы хотел бы пойти туда и посмотреть, что там происходит? Да. А мы сходили. Меня зовут Аслан Алгоров, я начинающий стендап-комик специально для проекта «Завтра будет суббота». Здравствуйте, здравствуйте Аслан! Здравствуйте. Как здравствуйте. встретила да. публика Ставрополя? И расскажите о развитии стендапа на Северном Кавказе. Ну, начнем по порядку, да? Публика Ставрополя, она очень... Теплая, отзывчивая, как мама <смех> такая. Здесь супер добрый зал, супер добрый зритель. И мне кажется, это должна быть точка отрывная для всех людей, которые занимаются творчеством в плане КВН, и стендап и так далее. Я удивлен, почему не развито. Плавно перейдем по второму вопросу. Постепенно развивается стендап по всему Кавказу. Ну, не только по Кавказу, а, в принципе по России, и я удивился тому, что здесь в Ставрополе нету площадок для стендапа, то есть открытых микрофонов и непосредственно уже подготовленных вечеринок стендап, и мне кажется это странно. Как вы вообще пришли в стендап, был ли у вас какой-то кумир, скажите вашу дорогу? Ну, моя дорога началась относительно недавно, просто я посмотрел одно выступление, старого комика, его зовут Ричард Прайер, это был 71 год нью йорк он выступал, и мне очень понравилось, я решил тоже, почему бы не попробовать? Я вот думаю, почему бы не попробовать, взял попробовал, и затянуло, завертело, и вот я здесь, в Ставрополе, <onion> рассказываю какие-то вещи, называю себя стендапером. Случались ли у вас какие-нибудь курьезы на сцене, Скажите. Такого еще не было. Ну, курьезов в плане не было. У меня было не так много выступлений, и курьезов пока не было. Там максимум микрофон не включился. Это все из курьезов. Или кто-то из зала что-то выкрикнул. Ну, что бы вы пожелали молодежи, которая смотрит на вас с созительского зала и хочет попасть на сцену? А, молодежи я желаю не бояться ничего, если вы хотите. Если вы хотите, то вы делаете. Стремитесь к своей цели и добивайтесь всего, что вы хотите. Группа Центр, слышала, распалась? А кто в ней был? Гуф, Баста, Слим. Блин, Баста не было. Гуф, Слим, Птаха. Больше не мочекалась. Никогда? А ты чем мочекалась? Классно, ну, что мы снимаем-то вообще? <laughs> Зачем? Катя, тебе нравится группа Центр? Да. А кто тебе конкретно нравится из группы Центр? Таха! Не, давай не будем, кто больше нравится. Ну это я посвящаю стройке этому городу. Да? Его центру центр. <звы> Всем привет, это зануда Каптаха из группы Центра. Специально для программы завтра будет суббота. Случались ли какие-нибудь казусы у вас на сцене? До очень много раз и были, были моменты, что именно и компьютеры слетали, и микрофоны не работали, и пьяные выходили. Но я всегда отрабатывал все равно программы. Вот. В одном из последних интервью вы говорите о том, что многие рэперы сейчас работают в основном на деньги, только ориентируются, они а на музыку. Есть какие-нибудь, по вашему мнению, сейчас артисты, которых ну, деньги не сломили? Надо всем хочется и кушать, и хорошо одеваться, и подарки друзьям, там, людям, людям дарить, и семья, там, и семья. Вот Просто есть, когда люди приходят за деньгами в хип-хоп, они приходят зарабатывать деньги, а есть люди, которые просто своим узлом зарабатывает но просто само как бы сами, деньги сами к ним идут потому что они делают достойным узлом Басота тот же самый он из достаточно обычной семьи он не, не мажорный как все рассказывают сказки да он мажор там вот это... поэтому его взяли нет он действительно из обычной семьи у него семья военная там отец то есть как бы тоже вот он идет делает хип-хоп делает рэп, ему нравится крипл вот он не ради бабок этим занимается даже Димастер, который говорят, что он там ради бабок, он мне тоже не ради бабок этим занимается. Файк, и в общем, я могу много назвать, но все старые. Ну, я думаю, ожидаемый вопрос, какие сейчас отношения в центре, что стоит от вас ждать? Мы записали трек, еще один, называется он, пока фиг поймешь, как там, 32 названия у него. Вот, он достаточно такой, именно в стиле центра он, так и надо... мне кажется, он так и будет называться в стиле центра потому что в стиле центра, в стиле центра, по-моему, так и останется таким названием мы записали совместный трек так сказать Катитапури со студию с группой. вот расскажите, ваше отношение к Версусу приглашали ли вас туда? Да, меня постоянно приглашали, приглашали на Версус с этим с каким-то классиком, там, еще с кем-то я считаю, что Версус для меня это как бы, ну, мне... я не батловый рэпер то есть я не буду там батлиться, если мне кто-нибудь скажет матом, я ему в голову дам. Да, не позволю себе в лицо оскорблять. Они им там нравятся, вот у них там, они там друг друга поливают. Извиняюсь за разницу, друг друга называют и так далее. И мамы там, и папы, и всех друг друга оскорбляют. Они как бы, вот им нравится, пусть с участвуют. Я ничего против не имею, я в этом не вариться не хочу. На версии, наверное, я видел только... Мне было действительно интересно посмотреть это, когда... Про килограмм был. Это когда техник вышел и, соответственно, это СТ и димастов два моих друга, оба это противостояние титана. Такое титановое было, и это было очень долго, долго ждали все вот этого, все хотели. И вот это было интересно. И когда Басоты выходит, мне нравится, мне нравится, как мало идёт людей просто. Сейчас существует большое количество различных рэп лейблов. Там Газголдер, Black описание? Star, какой-то. не рэп лейбл. Я не воспринимаю Black Star как рэп вообще. Никогда это рэп для меня не станет. Пусть они что хотят там читают, как хотят они читают. Политика Black Star для меня ясна. Бабки. Бабки и понт. Бабки и понт. При всем уважении к Луану, там к пацанам. Сам лейбл политика Black Star для меня. Я не уважаю эту политику. Для меня вообще странно, то что там такие. Порта, ну такие, как бы, сообщества, как новый рэп, рэп ру и так далее, почему-то пиарит Star как именно рэп лейбл и Тимати как рэпер. -рэп. Ну я, блин, для меня я поражаюсь, мне стыдно за хип-хоп. Я буду слушать, блин, русских рэперов, блин, тех, кто читает за наркоту, за улицу, за то, что действительно происходит. Я никогда не буду читать, слушать людей, которые пишут: "Я самое у меня сейчас будет лучше, чем у всех". Ну, поздравляю тебя. Нет, ну, я не буду слушать. Кто-то слушает, но рэпом я Blackstar не считаю. Это мое личное мнение, как, как... Даже не как Птахи из центра, а просто как Давида Нуриева, который просто слушает музыку. Для меня это не рэп. Да я вообще не знаю никого, кто слушает Blackstar, честно. Я знаю, кто слушает Алвана, знаю, слушает там Мото. Девчонки слушают Мото, им нравится. Там, я в Дубае, ну там прикольно послушать. Как бы все остальное на Blackstar я не знаю, кто слушает. Я не знаю ни одного человека в моем окружении. Я знаю всю страну. Всей стране проездил, я не знаю никого, кто слушать им. Ну и последний вопрос. Что вы пожелаете молодежи, которая смотрит на вас и хочет попасть также на сцену? Да не надо попадать на сцену, на самом деле на сцене ничего хорошего нет. Это хорошо, когда на тебя приходят люди и когда тебя слушают люди, это, конечно, круто. Но это за собой несет огромный-огромный вес лицемерных людей и хитрых людей. Никакой личной жизни, ничего. Очень много нервов. И на все это забить очень тяжело. Поэтому. Пере, прежде чем встать, на сцену надо хорошенько подумать, ты готов со всем этим попрощаться. Скажи, многие говорят, что ты глупая, что нас ведущая глупая. Ты как школу закончила? Кто говорит такое? Что за это? Что за это? Слово «забыла». А все, ребят, я замерзла. С вами была Макорова Катерина, и Молодежный проект завтра будет суббота. Увидимся на следующей неделе. Пока.